Посмотрите, вот так вот она уже выглядит у нас, О, какая сочная, аж бежит с нее. Так, наша курочка готова, М -м -м, божественно, очень вкусно. Друзья, всем привет, рад вас всех приветствовать у себя на канале. Надеюсь, меня еще никто не потерял. Две недели для вас уже ничего не снимал. Так как контента не было никакого, никуда не ездили, никуда не ходили, ничем особым интересно не занимались. Ну а сегодня вот были в магазине. Думаю, дай-ка возьму вот такую вот курочку, приготовлю в нашем мини гриле Так что, друзья, будем сегодня с вами вместе готовить нашу курицу на гриле. Для этого включаем наш гриль. Спицу я уже заранее воткнул. Ставим на гриль и вель И все, и старт. А пока гриль разогревается, я обработаю немножко курицу. То есть обрежу ей крылья. Вот так она вроде бы чистая, перьев нету. Так, друзья, примерил я нашу курочку, она туда по высоте не помещается. Поэтому я ее разрезал пополам, но она может быть и к лучшему. Я ее сейчас вода тоже вместе унели немножко добавлю, сидит внутри и И возьму сладкой паприки. Какой есть. И сладкой паприки немножко. Крик у нас уже разогрелся. Ложим вот так на спину. Вставляем спицу, термометр, ставим, вот, Все вот так они вот могут нормально. И закрываем. Правда, друзья, в настройках я программу уже переставил. Поставил я на мануэль, чтобы курица была готова по 70 градусах Так как если на автомате она стояла на курицу, она была бы готова на 75 градусов. Это немножко многовато, я бы сушить не хочу. Тем более, что она уже сейчас открытая, не целиком. Думаю, 65-70 градусов было бы достаточно, поэтому я поставил на 70 градусов. Все, теперь ждем. Здесь у нас будет показывать 70 градусов. Она еще примерно при 40 градусов процилизирует ее, нужно будет перевернуть и потом будет дальше жариться. Все, ждем. -с. Но чтобы курица не была у нас сухой, тогда помазываем ее оливковым маслом. Стежка сверху раз-раз. сейчас вижу будет обалденная курочка у нас, посмотрите вот так вот она уже выглядит у нас, температура 38 градусов на данный момент, так все вот 45 градусов, гриль у нас просигнализировал сказал что пора переворачивать, на руку неудобно, снимаю. очень аж бежит с нее красотень какая сейчас еще немножко помажу я с этой стороны так как с той стороны я уже мазал Не, она ну красавица, да? Не правда ли? Все, так пока достаточно. И закрываем. Так, наша курочка готова. Посмотрите, какая красота. выглядит вроде бы неплохо берем нож и пробуем нашу кружку только что не поднимал с нее уже бежит сок очень вкусно очень вкусно еще немножко вот это вот я гриль приобрел себе прям вот как ку курица гриль на вертеле, который делают вот то же самое Тебе прям красота. Все, друзья, снимаем нашу курочку на тарелочку. И идем радовать семью. Нет. Так вот, красивее будет. Красотынка. Все, идем ужинать. Ребят, курица получилась просто сказка. Даже не ожидал, что так получится. Моим тоже понравилось. Все довольны, всем очень вкусно было. Даже не думал, что получится на этом гриле приготовить так курицу. Брал сегодня первый раз, чисто на пробу. До этого никогда курицу не, не готовил в этом гриле. Получается просто что-то с чем-то. Очень вкусно. Все, ну а я на этом наше видео буду заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Всем пока-пока мы -пока увидимся ровно через неделю. Чао-чао.